Здравствуйте, с вами Тамара, и давайте посмотрим, что принесет раком август месяц. Записываю я это видео в очень красивом городке Равин, в Хорватии, где я живу летом, спасаясь от лондонской погоды, лондонских дождей. Но начнем мы с вами с общей картины месяца, а потом поговорим о каких-то конкретных событиях. Больше всего этот месяц подходит для любви, сексуальности и романтических отношений.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 Когда Уран, планета бунтарства и перемен в двенадцатом секторе, нам хочется разорвать какой-то цикл событий в нашей жизни, избавиться от какого-то бремя. Ну, у кого-то из вас это связано с финансами, Возможно, кто-то из вас держит в секрете какую-то информацию, связанную с деньгами, и вас это, может быть, очень угнетает. Какие-то долги могут быть, которые вы скрываете, или, может быть, вы потратили на что-то крупную сумму, а теперь держите это в секрете, боитесь признаться. Будьте осторожны, информация о ваших финансах может быть выдана кем-то. 8 августа состоится новолуние. Новолуние в вашем втором доме гороскопа, сектор финансов и ценностей опять. Новолуние в этом секторе может принести возможность заработать, но в то же время и потратить деньги, но не на какие-то мелочи, а на что-то крупное. Но помните, Луна это эмоции, поэтому не поддавайтесь импульсивным порывам. И не тратьте деньги на то, о чем можете потом пожалеть. Однако, если вы уверены, что эта покупка вам необходима, то новолуние это самое время совершать такие покупки. Хорошо в это время заняться своими финансами и бюджетом. А второй дом у нас также отвечает за самооценку и уверенность в себе. И новолуние может поднять вашу самооценку. Или кто-то из вас начнет работать над собой, над своим каким-то личностным ростом, может быть. 10 августа планета венера находится в оппозиции к планете нептун ну и все заурядное или непосредственное будет раздражать вас особенно если это касается ваших отношений вам сейчас нужно то что будет вас будоражить что принесет вам какой-то эмоциональный подъем в этот период вам захочется свободы. Кто-то, может быть, поедет путешествовать. Причем сейчас вам нужны приключения. То есть, если это поездки за границу, то в какие-то необычные, экзотические страны. Только не переборщите с экзотикой и приключениями, потому что чувство скуки может сподвигнуть вас на какие-то риски. Вообще в этот период возможны встречи, общения с какими-то необычными людьми, которые могут показать вас, вам что-то новое, научить вас чему-то новому или оригинальному. Надо только помнить, что все хорошее очень быстро заканчивается, мои дорогие. 11 августа Меркурий входит в ваш третий дом гороскопа. А это сектор коммуникаций. Меркурий управляет этим сектором ему тут очень комфортно и он может принести ясность мысли легкость в обучении, в общении в этот период вы просто, запросто решите любые мелкие проблемы могут быть даже какие-то част, частые автомобильные поездки а еще этот сектор отвечает за наших близких родственников, братьев, сестер. Вот и во время прохождения Меркурия вы будете, может быть, очень активно общаться или ездить друг к другу. Это также касается соседей ваших или коллег. 16 августа Венера. Венера меняет знак и входит в знак зодиака Весы. Она управляет этим знаком. А это ваш четвертый дом гороскопа. Сектор дома, семьи, родителей, наших корней. Вот тут Венера может принести много какого-то позитива. взаимопонимания в семье, теплые отношения с вашими родственниками. А еще Венера планета фертильности, и кому-то из вас может принести беременность или рождение ребенка. Четвертый сектор также отвечает за недвижимость, а Венера за деньги, и кто-то может удачно купить или продать жилье. Можно получить деньги в помощь от родителей на покупку жилья. А кто-то сделает ремонт и, может быть, воспользуется услугами дизайнера интерьера. Возможно, покупки в дом, мебель, предметы интерьера. 19 августа Уран. Уран начинает процесс ретроградности. Ну и, честно говоря, это хорошо. Уран бунтарь. А тут он у нас немного утихомирится. У вас это будет происходить в одиннадцатом доме гороскопа. Сектор друзей по интересам групп и партий, которым мы принадлежим, кто-то из вас может быть принадлежит какой-то радикальной группе или состоит в какой-то альтернативном движении, либо вы, например, окружены какими-то эксцентричными людьми, а кого-то может быть окружает плохая компания, друзья, которые оказывают на вас плохое влияние, вот во время ретроградности кто-то из вас немного утихомирится может быть отойдет от этой группировки может быть вы взглянете на друзей окружающих вас с другой стороны ну а еще уран это свобода и кто-то решит что вы не хотите быть ни в каких группах больше и быть сами по себе независимость 20 августа оппозиция оппозиция солнца и юпитера оппозиция между деньгами и отношениями Особенно у тех, кто зависит от денег ваших партнеров или партнерши. Может быть, вы зависите от алиментов или каких-то государственных или банковских выплат. Это также может касаться денег ваших, ваших бизнес-партнеров. Ну вот тут придется выбивать. Не переживайте, деньги у них есть, но получить их вам будет нелегко. У кого-то, может быть, например, бывший муж стал зарабатывать больше денег но выплаты по алиментам увеличивать не хочет. Или ваш бизнес хорошо развивается, приносит хороший доход, но ваши личные доходы от бизнеса не меняются. Или у вашего мужа или жены увеличилась зарплата, но сумма, идущая в общий бюджет, не увеличилась. Вот это все может вызвать конфликт между вами или вашим бизнес-партнером. 22 августа солнце меняет знак и входит в знак зодиака деву, а это ваш третий дом гороскопа, ну, принесет много общения, увеличит вашу работоспособность, особенно если вы работаете с людьми или, например, если ваша работа связана с писательской деятельностью или с креативностью. Солнце в этом секторе может принести много каких-то позитивных идей, какую-то даже энергию. Отношения с, с окружающими вашими людьми может улучшиться вот, в связи с тем, что ваша коммуникабельность улучшится. Хорошие отношения с вашими братьями, сестрами, соседями, коллегами. Могут быть даже какие-то частые поездки на автомобиле. 22 августа состоится одно из самых сильных полнолуний, которое называют Оситровым. Так его называли индейские племена Северной Америки. У вас оно будет происходить в вашем восьмом доме гороскопа. Это сектор денег, не принадлежащих вам, а принадлежащих вашим партнерам, или вашему мужу, или жене, или вашему бизнес-партнеру. Это также деньги банков, и обычно полнолуние приносит завершение какого-то процесса. Ну и вы можете закончить выплачивать кредит или ипотеку, или выплатить долг, или заплатить налоги. А те, кто разводится, то у вас может завершиться бракоразводный процесс. Вообще, полнолуние обостряет наши эмоции и заставляет нас иногда драматизировать все. Вытаскивает откуда-то из нас самые глубокие чувства. Поэтому постарайтесь контролировать себя. Помните, что лунный свет регулирует приливы и отливы, так и наши эмоции приходят и уходят. 30 августа Меркурий. Меркурий меняет знак и входит в ваш четвертый дом гороскопа. Это сектор семьи, вашего дома, родителей и недвижимости. Ну что ж, Меркурий принесет возможность договориться. И если, например, в семье были какие-то конфликты, то вы с легкостью уладите их. Может быть, частое общение с вашими родителями. Если вы, например, покупаете или продаете недвижимость, то вам следует торговаться в этот период, договариваться, когда в этом секторе Меркурий, планета коммерции, очень хорошо подписывать документы, например, документы о купле-продаже. Очень удачное время для этого. Ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на сегодня если вы первый раз на моем канале. Пожалуйста, подписывайтесь. Нас уже почти 99 тысяч подписчиков. А мне бы очень хотелось, если бы нас стало 100. Поэтому поддержите мой канал. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.